Друзья, всем привет! Сегодня я хочу приготовить на ваш суд такое простецкое, крайне простецкое блюдо, которое можно по-быстренькому прийти с работы, с прогулки, приготовить или для себя, или для всей семьи, и это будет очень быстро и просто. Давайте блюдо мы назовем так, это будет куриные сердечки в сливочном соусе. Поехали! Так вот, представьте себе, что вы пришли ну, вечером поздно неважно кто-то хочет кушать или вы хотите или кто-то еще или все вообще хотят кушать вы приходите вечером и надо что-то очень быстро сделать и у вас как на назло в холодильнике кроме куриных сердечек и лука и сливок больше ничего нету мы берем наши куриные сердечки промываем их под холодной водой берем чистую тарелку берем доску берем нож Берем каждое сердечко и ну, можно жирок вот этот вот срезать, а можно не срезать. Я не буду, так как у нас блюдо быстрое. Режем их вот так вот вдоль. Все. И откладываем в чистую тарелку. Быстренько все. Раз. Два. Три. Если попадаются вот такие вот сердечки со сгустками крови, ну, конечно, лучше их удалить. Мы после промоем их еще в холодненькой водичке, и все будет хорошо. Далее берем репчатый лук, пару головок, и режем его. Режем такими полукольцами. и не рыдаю а всего лишь чешу лук о хороший лук а ядреные вот так ну я думаю этого нам хватит все, теперь идем обжаривать лук. Итак, обжариваем лук на смеси сливочного, даже не сливочного, а оливкового и, ну да, сливочного масла. Да, и совсем забыл, немножечко чеснока тоже возьмем. Я думаю, отлично пойдет. И режем мелко. Лук обжариваем до немножко золотистого цвета и бросаем чеснок. И бросаем туда же наши сердечки. Жариваем минут десять, солим, перчим, добавляем туда же сливок. Все, накрываем крышкой и тушим еще минут 15-20. Ну что, вот оно, простое и вкусное счастье. Давайте попробуем. Это получилось, знаете, как жульен. Только даже не с мясом, а вот такой... Но это непередаваемо. Вы должны попробовать с картошечкой. Как обычно скажу вам, готовьте, пробуйте. Это очень вкусно, очень просто, очень быстро и очень недорого. Давайте, все, пока. А я продолжу свою трапезу.